Был счастлив. Секунду. Но однажды произошло очень стар странное за Стэнли Пэрабл. Что-то навсегда сменит Стэнли. То, чего никогда не забудет. И понял, что ему до сих пор не пришло ни одной инструкции. Никто не зашел до ему задание послать на совещание или просто поздороваться С за эти все годы компании.